Друзья, приветствую вас на своем канале Сегодня мы будем готовить Многие знают но везде по-разному называют В Украине это шаурма В России это шаверма Я сегодня буду готовить именно по своему рецепту Поверьте мне, у меня есть опыт Но я вам покажу именно свой рецепт Там ничего сложного нету И еще есть такой нюанс, который много людей вот именно думает, что если дома нету пресса, да, то есть сложно шаурму сделать, надо бежать, о потому что с прессом вкуснее. Я сегодня сделаю два вида. Один вид будет именно в сковородочке, другой вид именно под прессом. И вы увидите, никакой разницы нету. Самое главное, что внутри, какая начинка. Вот Смотрите, что для этого мне понадобится, нам понадобится. Капуста, вот... Здесь я уже заранее уже замариновал, у меня здесь получается полтора килограмма куриного мяса, ровно половина идет у меня, А окорочка я обчистил и грудинка куриная, филе, нарезал, замариновал. В маринад у меня здесь ушел где-то 20 мг уксуса, соль по вкусу и паприка, все ребята, больше сюда ничего не надо добавлять. Так, лавашики, то понятное дело, Три помидорчика, у меня будет где-то 7-8 порций. Три помидорчика, морковочка корейская, соус я буду делать с чего? У меня идет майонез, многие там на сливках делают разные, я покажу как на майонезе. Майонез, чайная ложечка кари, две чайные ложечки базилика и 2 чайные ложки сухого чистока. Я вот сделаю соус, сейчас нарежу капусточку и покажу вам все подробно, как я соус буду делать. А в это время я поставлю мясо на жарится. Капуста молодая, такая пекинская, Эх, круглой такой формы. Салатная, ну классно. вообще, она такая мягкая, вообще не тяжело на желудочек, классно получается, думаю многие любят шаурму, и дома сделайте, детей нарадуйте, не бедите никуда, нет, это не антиреклама, просто если можно дома сделать, почему бы самим не взять и сделать, ничего в этом сложного нету. очень вкусно получается. Все, капусточку нашинковали, друзья. Посмотрите, помидорчик будет порезать. Помидорчик я режу. Вот так на пополам, потом на четки. И вот такие вот именно отличные. нарезать помидорчики у меня пойдут огурчики соленые со свежими мы не любим раньше именно когда только первые шашлышки пошли все делали именно солеными огурцами я делаю именно тот рецепт который мы делали раньше сейчас там да, много чего там понапридумывали и как-нибудь если получится сам вкусно получается очень на мангале тоже когда он дымком отдает, очень вкусно получается на углях, на сеточке как на дачу выскочим, я вам покажу и вообще, друзья подписывайтесь на канал подписывайтесь, ставьте лайки а почему же мы должны подписаться, да? да потому что я стараюсь вы смотрите, рецепты делюсь с вами и плюс к этому еще, ребята у нас скоро на канале будут хорошие розыгрыши неужели вы не хотите французские духи? И тому подобное. Много-много-много всего интересного будет. И видеороликов, и розыгрышов. Так что подписывайтесь. И вот так вот я режу. Тоненько-тоненько. Вот огурцы беру так соломочкой. Не колечками, а тоненько-тоненько. Вот. Так. Сюда я под солнечным маслом миллилитров 20 налил. Достаточно много не надо. Разогрел предварительно. И отправляем сюда мясо наше. Ни в коем случае, друзья, мелко не наругуйте. Обжарьте потом. Почему она уже будет сухая? Так вот. Все, И обжариваем так именно, чтобы не сухая была, именно сочненькая такая. Я вам покажу. Так, друзья, так, пока у нас мясо жарится, я вам покажу, как я делаю соус. Вот. Достаточно. Ну там вы смотрите, сколько у вас человек уже, да? То есть приплюсуете, отминусуете. Карий отправляем. Помните, да? Карий одна ложечка чайная. Базилик две ложечки чайные. И чеснок. Все, ребята, сюда больше ничего в этот соус не нужно. Поверьте мне, такая вкусная получается. Вот хорошо его хорошо его размешайте. Пишите в комментариях, как вы делаете классный такой соус получается, обалденный. Вот так вот. Все, ребята, вот так вот. Вот видите, много не нужно высушивать, Курица будет приготовиться. Вот. Сейчас размельчим, только не сильно. Я не люблю, когда именно там в порошок растирает его чтобы кусочки были, чтобы чувствовалось оно. Так, все, ребята, я размельчил мясо. Смотрите теперь. Берем вот такие вот у меня лепешечки. Можете лаваш армянский брать там. Так, в первую очередь, смотрите. Соус. Вот так хорошо умазали. Так, берем вот так карпусечку положили, вот, следом укладывайте помидорчики, так, долечки 4, 5, 6, Это любите сочные, вот, Огурчики вот так вот, с одной и с другой стороны, вот, Корейскую морковочку, хорошенечко так, кто любит острый соус, можете острый. И мясо добавляем. Так вот. Теперь берем кетчуп. Это все понимаем. Так. Берете с двух сторон, ребята. И вот так раз. И два. Класс. Смотрите, раз. Одну сделали, а вторую делаем. Одну я вам покажу на сковородочке. Вторую именно покажу под прессом. И самое главное, самое главное, что начиночка вкусная. Капусту белокочанную не берите. Она жесткая. Хрустит именно. Ну, неприятно так. Да? Берите пигельскую. И полезная. Вот так вот. выложили мясо. Такие видите кусочки видите, крупненькие, классно. Вот. И это все прошли Прошлись пару полосочек и все. Опять с двух краев вот так заворачиваю. Вот. И все, готово. Видите? и размер одинаковый теперь пойдем на один пресс положим в сковородочку и посмотрите разницу так друзья, предварительно я разогрел сковородочку, теперь берем вот так вот с ли конца, подсолнечным маслом вот так просто обмазали и все, и отправляем сюда нашу шарму ой, бомба получится, классно ребята так, и пресс, так же самое, друзья, полосочкой обмазали. Вот. Вот это под прессом у нас будет. И посмотрим, какая разница. Так, смотрите, ребята, это та, которая у нас на сковородочке. Вот с двух сторон так обжарил. Так, теперь на прессу так переходим. Вот. И здесь готово у нас. Вот так вот. А, горячее. Так. Так, ребята, это та, которую мы на сковородочке делали. Смотрите. Красота такая, А вкусная, сочная. А это та, которая именно под прессу. А, класс. Сейчас будем дегустировать, друзья. Класс. Смотрите, ребята. Бомба сочно делайте, не ходите никуда дома никакого отличия вкусовые категории те же самые. что в сковородке что под прессом делайте по этому рецепту по поводу соуса напишите подписывайтесь на канал удачи до следующих видео